Народная мудрость гласит. Хороший арбуз. Холодный арбуз. Большие холодильники для больших арбузов. Готовимся к сезону арбузов. Приходите! Огромный выбор больших холодильников в бланко -Люкс. Улица Ленина, 64. Телефон 68 12 12.